Мы завтра М -м -м. Вкусная болгарская брынзочка. А завтра будет ценно. Омлетик. Омлетик. Омлетик. The one. No one Мы вышли после завтрака пройтись по территории отеля Арбанашки Хан. I've been stuck on Настоящая, реальная церковь. А? Истинский церковь. Да, да, да. Это аметист. Да? Да. Вот такие камни у нас да. на ресепшем. Мы пришли к церкви Рождества Христова. Так она выглядит с улицы. Но высота этих церквей не должна была превышать всадника турецкого, сидящего на лошади с копьем. Поэтому все строения они все очень низкие. И мы сейчас с вами отправимся в одну из таких церквей. Она отреставрирована. Это церковь Рождества Христова. Работает она до 6 часов, но в 17.30 уже никого тут не пускают. Сегодня, к счастью, здесь никого нету. И мы идем в эту церковь, она лучше всех сохранена, сейчас откроет. Добрый день! церковь укреплена, потому что она уже подверглась реставрации, иначе бы она, наверное, разрушилась. Мы ездим по Арбонасе. Здесь много разных а домов. Руины. Да, и руин еще даже. Вот тут сколько много еще требуется инвестиций. Вот этот дом полностью разрушен, но вроде бы он уже был. Кто-то его взял в реставрацию. И там можно войти. Такой, как скворечник класс. Цирка Святой Гавриил и Михаил. Вот такой вот у нас. А тут они опять что-то делают. Какие-то ягодки. Очень вкусные. А здесь какой простор. Туристы идут, так смотрят. Добрый день! работе? Бог помощь. Сьох, я думаю. Мерси. Барбанасті, семь храмів, два монастира, женский, колуберки, и п'ять музейни церкви. Это очень хороший отель. Вот это его новый корпус. И это отличный отель. У него отличный вид. Вот этот комплекс всем рекомендую. Мы пришли к монастырю Николая Чудотворца. Тут идут какие-то работы. Я не знаю, можно ли сюда заходить. Отворено за поклонницей. А у нас в есть какой-то, да, магнитик? Да? Никогда. Не помнишь? Пожаре всего есть. Угу, мне, мне тоже. хубаво. Красиво. Такое ружье а, Стреляет? Да. Да. Не. да? Не знам на грынский, да укажем на болгарский Да Стрелят Стрелят, можно да. по-болгарски да, да, Грынский мы не знаем. Мы разбираем. Ну так, супер болгарский Вот такая красивая болгарская девушка Моя красивая девушка. <решит> Хуреви. <решит> Хуреви. Мы танцуем. <решит> Мы уезжаем из Арбанаси. Тут у нас, нам все понравилось. Мы действительно были церквей. Все очень добрые люди. Ну ладно. В общем, прощай Арбанаси. Очень красиво здесь. Пока-пока.